В последние несколько лет рынок инвестиций развивается семимильными шагами. И все брокерские компании, которые хотят держаться на уровне в конкурентной борьбе, понимают, что если у них нет качественного мобильного приложения, то они уже заведомо проигрывают. Еще буквально несколько лет назад для того, чтобы торговать на бирже, необходимо было созваниваться с брокером по каждому пункту, долго устанавливать и настраивать торговые терминалы, чтобы совершить сделку. Теперь достаточно коснуться несколько раз экрана смартфона, чтобы торговать валютой и акциями крупных компаний. Здравствуйте, вы на канале InvestHome, и в этом видео мы рассмотрим 5 лучших приложений для инвестиций, которые были самыми эффективными в 2020 году, и оценим их по шести главным критериям. Первое. Удобство в открытии. Для начала давайте обсудим именно удобство открытия и закрытия брокерского счета, потому что это во многом определяет то, насколько комфортным для вас будет процесс запуска приложения. Мобильные приложения для трейдинга и инвестирования существенно упрощают жизнь начинающему и продолжающему инвестору, но так ли удобно открыть брокерский счет? Итак, расставим первые оценки за удобство открытия и закрытия брокерского счета. Хуже всех себя показывает Альфа Директ и ВТБ Мэй Инвестиции. Счета в этих банках невозможно открыть, не посещая официальные офисы. И учитывая, что таких существует не в каждом городе, то это огромный минус брокера. За это они получают слабую оценку от нас, 5 баллов по 10-бальной шкале. По 7 баллов от нас получили БКС и Сбербанк. Да, в Сбербанке возможно открытие онлайн, да и офисов по всей стране как грибов. Но по умолчанию в офисе вам открывают не самый удобный тариф, да и плюс пытаются вам всучить тарифы с немалой суммой внесения при открытии счета. А вот БКС, открытие онлайн возможно, но вот чтобы закрыть свой счет вам потребуется таки посещение в офисе, а где он находится, навигатор вам в помощь. Наивысшую оценку в данном критерии получают тиньков Инвестиций, так как открытие счетов не потребует абсолютно никаких посещений офисов, да и весь процесс занимает не более суток. Также очень удобно, что все переводы моментальные, поэтому 8 баллов. Второе. Тарифы. Следующий критерий один из самых важных. Это тарифы. они у брокеров кардинально разные. Напомню, что мы оценивали цены на момент записи видео. И в данный момент некоторые тарифы могут быть изменены, но продолжим. И тут из князи в грязи падает теньков. С худшей оценкой 5 баллов. По тарифу инвестор вы получите процента от каждой сделки, что является самой дорогой на рынке. И спасибо, хоть убрали ежемесячную плату за обслуживание. Немного лучше обстоят дела о БКС. Там за одну сделку вам придется отдать процента, Что кажется немногим лучше, хотя тоже и без ежемесячного обслуживания. БКС 6 баллов. Ну а все остальные брокеры получили по девятке от нас. Сбербанк, Альфа и ВТБ имеют прекрасные условия, не превышающие процента от сделок, бесплатный за обслуживание. Третье. Теханализ. Очень важно то, какие функции существуют у приложения, насколько объемно представлен технический анализ компании, которую вы в итоге будете покупать. И тут все достаточно хорошо у всех, кроме, вы угадали, это Сбербанк. Приложение от Сбербанка нет фактически никакого анализа, более того, приложение крайне нестабильно и постоянно вылетает. Не верится, что это приложение от самого большого банка страны, но надеемся, что в будущем они все это исправят, а пока 5 баллов от Home Invest. По 8 баллов получают БКС и ВТБ. ВТБ немножко не дотянул до идеала, только потому, что у них очень слабое визуальное решение оформления приложения. Оно напоминает старые программы из Windows 98 с очень страшными шрифтами, которые возможно понравятся старшему поколению, но не нам. Ну а девятки в этой номинации получают Тиньков и Альфа, при том, что Альфа просто покорила нас своими возможностями в трейдинге. Приложение пошло далеко вперед с возможностями строить различные линии поддержки и графики. Ну а в приложении Тиньков близки к идеальному теханализ, который позволит изучить рынок даже новичку инвестиций. Четвертое. Клиентский сервис. И тут античемпионом становится опять Сбербанк. Техподдержка просто огромный минус этого приложения. Это и неудивительно, ведь как и любое государственное учреждение в России, оно не особо ориентировано на сервис и клиента. Даже в офисах многие сотрудники не могут помочь в сфере инвестиций, так как это направление в банке является новым. И порой кажется, что в авто консультации в этой сфере можно получить куда более серьезные, чем в стационарном офисе Сбербанка. Да и сам робот в техподдержке порой выдает непонятные ответы, но мы надеемся, что в скором времени это исправится, ведь у Сбера есть очень неплохой опыт по работе с главным приложением. Все остальные брокеры получают от нас одинаковое количество баллов. У ВТБ, Тинькофф, БКС и Альфа примерно одинаковый уровень обслуживания клиентов. Он не идеальный, но он есть, поэтому они получают по 8 баллов. Пятое. Аналитика и новости. Здесь худшим оказались Альфа и снова Сбербанк. Они получают по 5 баллов просто потому, что никаких новостей и уж тем более аналитики в их приложении нет. Приложение БКС получает 7 баллов, так как у них нет ни графика дивидендов, ни информации по комиссиям, что создает огромное неудобство. Хотя новости работают очень даже и неплохо. Лидеры ВТБ Тинькофф получают по 8 и 9 баллов соответственно. ВТБ очень хороший функционал, но все-таки поставить его в один ряд с Тиньковым рука не поднялась, так как есть огромные отличия между ними. Графики цен у Тинькова куда более масштабные. Более того, четко видно план выплаты дивидендов в отличие от ВТБ+. Плюс, Конечно же, отличная идея добавить социальную сеть Пульс, где интересующие новости по интересующим тем доходят куда быстрее. Выход на зарубежные биржи. И здесь пока что худшим является Сбербанк, так как выходов на Санкт-Петербургскую биржу у них нет. Если вы мечтали владеть акциями Теслы, Apple или Microsoft, то в приложении Сбербанка ваша мечта, увы, не сбудется. Тут у вас будет возможность купить только российские акции. Также огромный минус это невозможность покупки валюты неполным лотом. Минимальное количество валюты должно быть не менее 1000, поэтому очередные заслуженные 5 баллов. У всех остальных выход есть, плюс почти во всех приложениях при определенных условиях есть выход не только на американский рынок, но и на европейский, и что важнее на азиатский. Поэтому ВТБ, БКС, тиньков и Альфа получают одинаковое количество баллов по 9. Итак, подведем итог и подсчитаем баллы. Признаюсь честно, что до этого момента мы сами не знали кто победит, постарались провести оценку максимально объективно, но хватит тянуть и вот результат. Так с перевесом всего в один балл лидером стал Тиников, опередив конкурента от ВТП. Искренне надеемся, что этот анализ многим поможет при выборе именно своего брокера. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, делитесь им, напишите в комментариях, какой брокер вам понравился больше. Подписывайтесь на наш канал Home Invest, будет еще много всего интересного. Всем пока!